Она не идет, а плывет очень строго. Она аэлита, она не дотрога. Бедер точеных рисунок змеиный, Она ведь земная, наполовину. Волос густой, волной завитушек, Сердце сжимается, не до игрушек. Если увидишь сидящую боком, Сразу поймешь, половинка востока. Разум нормальных мужчин враз мутнеет. Речь тянет вязко, мужик сразу млеет, И долго ему бедолаги не имется, она лишь только мимо пройдется. Фантазии бурно в чреслах играют, она как будто бы не замечает. А сколько сердец обыто разбито, она неземная, она алилита.